Приветствую вас на моем канале Истина Таро. Меня зовут Катерина. Сегодня я хочу сделать расклад для наших дорогих мужчин на тему, почему моя любимая от меня ушла и что же будет дальше между вами. Итак, дорогие мои мужчины, закройте глаза, представьте вашу любимую женщину, визуализируйте ее, и мы начинаем смотреть. Итак. Давайте посмотрим, как выглядит ваша женщина. Давайте посмотрим для начала ее характеристику. Какая она? Вспомните, пожалуйста, ее, ее черты, ее характер. Пусть ее душа сейчас придет к нам. Сейчас во время гадания, от начала до конца, ее душа будет находиться с нами. Итак какая девушка к нам сегодня пожаловала какая девушка к нам сегодня пожаловала так дорогие мои у многих из вас здесь были была или семья или брак или это был гражданский брак также у многих проиграется здесь то, что вы находились в отношениях с этой женщиной, знаете, длительный период времени. Либо же, вот знаете, все шло к каким-то вот серьезным уже шагам, либо вот к чему-то, вот к следующему какому-то этапу вашей жизни. Либо вот многие, знаете, в каком-то таком недоумении, вроде бы было-было все хорошо, и в один прекрасный момент просто женщина у многих даже без объяснения причин ушла, у некоторых здесь проиграется, вот просто, знаете, как бы вот поставила точку в отношениях, либо просто сейчас, вот, знаете, как-то с вами на связь не выходит. Но здесь выпадают больше, как, знаете, как такие, как семейные пары. Семейные или люди уже, которые были вот в отношениях. Итак, давайте поговорим с ее душой. Давай поговорим, почему же ты ушла? Почему же ты ушла? Тут у многих проигрывается то, что женщина ушла к мужчине. Либо на данный момент у нее есть мужчина, другой мужчина, с которым у них отношения. Итак, скажи, пожалуйста, почему ты ушла? Почему ты ушла от этого мужчины, который сейчас тебя смотрит? Почему ты ушла? Так, ну, знаете, что она говорит? Вот. Просматриваю ее и понимаю прекрасно, что она осознает, какую она сделала ошибку. Вы человек, знаете, надежный, вы человек семейный, вы человек, который, вот знаете, для своей, своей партнерши делал все, и даже, возможно, многое. И женщина в один прекрасный момент, знаете, вот как-то она что-ли или перестала вас ценить. Или же, вот знаете, как-то очень-очень запуталась с вами в отношениях, и вот как бы решила уйти от этих отношений, чтобы разобраться в себе. На данный момент, когда я смотрю вот сейчас мысли этой женщины, то она, знаете, запуталась. Она, с одной стороны, как бы и хотела бы к вам вернуться, но при этом, при всем понимает, что вернуться просто так она не может. Здесь ей нужно делать какие-то шаги, какие-то выводы, знаете, какие-то перемены делать. Но на данный момент она этого сделать почему-то не может. Давайте посмотрим, почему же ты не можешь сделать эти перемены. Ну вот знаете, здесь почему женщина не делает перемены? Опять же, возвращаясь к началу нашего расклада. Здесь женщина, у женщины сейчас есть другой партнер, и она как бы прекрасно понимает о том, что если после этого партнера она вернется снова к вам, как будто бы, знаете, вот какая-то у нее стыдность, что ли, как это сказать, что она не знает, с какими глазами к вам явиться, она не знает, примете ли вы ее, не знает, вот как вы дальше будете реагировать, будете ли вы ей вспоминать вот этот поступок, который она совершила, или вот знаете, как как будут отношения развиваться дальше с вами. Потому что женщина здесь, знаете, с одной стороны как бы и ждет вас. Вот здесь карта четко говорит о том, что женщина вас ждет. Она ждет вашего проявления к ней. Она хочет, чтобы вы проявились. Но при этом, при всем, знаете, как-то не готовы пока делать какой-то шаг навстречу. Давайте посмотрим, стоит ли вам. Стоит ли вам сейчас вообще как-то проявляться к этой женщине? Или стоит ли что-нибудь подождать? давайте посмотрим стоит ли вам проявляться к данной женщине так. здесь знаете дорогие мои несмотря на то что женщина действительно ждет от вас шагов ждет то что вы знаете ее позовете скажете что вы ее прощаете как сильно вы ее любите а здесь действительно вы ее сильно любите и знаете здесь даже речь идет не только о том что вы ее сильно любите с ее стороны к вам тоже есть очень сильные чувства и она действительно вас любит и очень сильно хочет быть с вами но а, ее душа которая сейчас с нами присутствует вы даже можете почувствовать ее присутствие рядом с вами вот почувствуйте ее душу. И вот она говорит о том, что я запуталась. Мне нужно время для того, чтобы разобраться. Мне нужно время, чтобы принять правильные шаги. Мне нужно время, чтобы понять, что ему сказать. Почему я так долго не проявлялась. Я разберусь с этим всем и дам ему об этом знать. Я обязательно дам ему об этом знать, потому что мне его очень не хватает. Я очень хочу к нему. А, здесь вот понимаете, какая идет ситуация. Давайте даже дополнительные карты посмотрю на другой колоде. Я очень люблю эту колоду, она у меня очень разговорчивая. А, что будет, если, к примеру, вы захотите проявиться к женщине сейчас? Вот как она на это отреагирует? Как женщина сейчас на это отреагирует? Но вот здесь, понимаете, здесь вот как палка в двух концах идет. С одной стороны, я его люблю, я хочу, чтобы мы все равно были вместе, но при этом, при всем, если вы сейчас проявитесь к ней, если вы сейчас будете проявлять к ней какие-то шаги то женщина скорее всего либо вас заблокирует, либо вот знаете как-то не будет идти на разговор с вами либо же этот разговор у вас как-то не получится почему потому что здесь женщина здесь еще вернее не пришло время когда женщина созреет на возобновление с вами отношений это вот знаете это как вишенка которая еще спеет вот когда она дозреет, вот тогда это время настанет, время, когда вы снова будете с ней вместе. Но на данный момент такое время не пришло. Вот знаете, вы как будто бы, вы сейчас абсолютно по разные стороны находитесь. Вот он, третий этот соперник, который стоит между вами, карта Луны. Карта говорит о том, что между вами будут перемены. Они обязательно будут, и вы обязательно будете с этим человеком, но здесь у каждого, так как здесь расклад общий, знаете, для каждого из вас нужно свое определенное время. Для кого-то здесь показывают ранние сроки, показывает что э, у вас будет примирение с партнером в течение э, месяца, вот следующего, который будет, у некоторых показывает что нужно еще более длительное время потому что женщина находится в такой определенной стагнации знаете в таком определенном состоянии когда ее душа вот она знаете где-то высоко-высоко находится во вселенной где она запуталась вот не может спуститься со вселенной на землю к вам, чтобы снова быть с вами. Вот пока ее душа с этим всем не разберется, вам к ней проявляться однозначно не стоит. Те, кто проигнорирует мой совет, столкнется с тем, что женщина заблокирует, либо, вот знаете, вообще э, перестанет с вами общаться. Дабы этого не было, вы ждите определенное время. Вы ждите. Так, давайте посмотрим, как, что же все-таки в будущем будет между вами. Что же в будущем Будет между вами. И в конце посмотрю совет для вас от карт. Что вам советуют высшие силы с этой женщиной. Итак, что у вас дальше будет с этой женщиной. Так, очень интересно. Вот она, ее душа. Собственной персоной пожаловала к нам. Итак, дорогие мои, смотрите, здесь снова вот такая вот как определенная характеристика женщины нам показалась. Также показался, какой будет итог этому всему. Знаете, вот женщина, она на данный момент, вот я могу вас, мужчины, здесь успокоить, она определенный манипулятор здесь. Манипулятор в том плане, знаете, вот как бы многие из вас здесь пытаются к ней проявиться, пытаются дозвониться, достучаться, но не знаю что, сказать, как сильно вы ее любите, как вы сильно по ней соскучились, но при этом при всем, знаете, женщина вот как бы она спокойна, она успокаивается тем, что вы ее не забыли, что вы как бы все равно ее помните, что вы ее любите, что она тот единственный незаменимый для вас человечек, который есть в вашей жизни знаете отпустите сейчас эту всю ситуацию отпустите потому что вот как только вы это все отпустите как только вы перестанете так сильно страдать потому что здесь многие из вас действительно переживают здесь многие даже знаете вот вот руки опустились и вообще не не можете ничего делать хотя в принципе эм, сказать что у вас все очень плохо в данной ситуации я такого сказать не могу В будущем если вы будете правильно с ней действовать если вот вы ждете вот эту определенную паузу, и когда она, знаете, вот это время определенное пройдет, эта женщина вам напишет здесь карта письма, у многих здесь или, или звонок будет, или письмо будет, или вот вы знаете, вас судьба подтолкнет навстречу друг к другу в том месте, где вы даже, возможно, и не думали бы ее встретить, но вы обязательно встретите этого человека». И здесь вот вот идет встреча, смотрите, письмо и встреча. Все это у вас с женщиной будет. И здесь будут восстановления отношений. И здесь будет у вас все хорошо. И здесь вы, знаете, снова воссоединитесь. Вас воссоединят высшие силы. Но одно но. Вам нужно будет придерживаться правильного, опять же повторюсь, правильной тактики поведения с ней. Потому что, знаете, многие из вас вот как-то э, чересчур вот пытались добиться этого внимания к ней. Вот чересчур как-то пытались, знаете, вот ее вернуть, либо восстановить эти отношения. А здесь вот, вот вы как будто бы, знаете, вот на определенную стену вот наталкивались, вроде бы хотели бы как лучше, вроде бы и делали все то, чтобы удержать женщину, но при этом при всем как-то это не получалось. В отношениях также здесь показывает то, что, знаете, вот были хорошие отношения у вас, вот вроде бы ничего такого плохого и не было. И некоторые здесь даже из вас жили, можно так сказать, душа в душу но ну, вот вроде бы ничего не предшествовало но здесь у некоторых проигрывается что у женщины проявился мужчина из прошлого с которым у нее когда-то были отношения либо было общение либо вот вы знаете здесь у некоторых также проигрывается что женщина ушла не к мужчине а просто вот знаете потому что ее душа опять же повторюсь запуталась и ей нужно определенный какой-то выход определенное обдумывание знаете сейчас душа этой девушки, этой женщины, которая находится рядом с вами, она проходит как путь очищения то есть избавляется от всего плохого, что у нее было вот за это все время и приходит к новому. Дайте этой душе очиститься, дайте встать на новый ей путь и тогда женщина к вам проявится. не берите все на храпом, иначе вы можете только все испортить, действуйте правильно, Действуйте вот как-то, знаете, размеренно. Отпустите ситуацию, уйдите в работу, потому что здесь из-за этой ситуации вы как будто бы, знаете, опускаете руки. Не стоит этого ничего делать. Вот увлекитесь чем-то, вот я не знаю, найдите хобби какой то уйдите в какую-то подработку, и тогда женщина сама к вам объявится. Ждите от нее или звонка, или письма, но это будет 100%. Сто процентов вы это увидите. Итак, дорогие мои, давайте посмотрим, какой совет карт для вас от высших сил. Что высшие силы вам советуют в отношениях с этой женщиной? Что советуют высшие силы в отношениях с этой женщиной, которая сейчас находится рядом э, с вами? Ну вот смотрите, вот, вот то, что я вам и говорила, и карта у нас тут с земли. Карта говорит о процветании, богатстве, наследии. Что именно нам говорит эта карта? Карта говорит о том, что вы то, что останется после вас. Проявите волю и настойчивость в реализации планов. То есть, что вам говорит карта, что вам советует карта? Как только вы сейчас отпускаете всю эту ситуацию, занимаетесь собой, занимаетесь своей работой, э, не знаю, у некоторых тут даже проявляется, что у вас есть дети, займитесь детьми, отвлекитесь от этого всего, дайте женщине, вернее, ее душе очиститься, дайте ей пройти этот путь, дайте ей, знаете, как там, чтобы ее душа снова стала на тот путь, на который она должна стать, и тогда она поймет, какие плохо без вас. Она поймет, какой вы для нее были э, сильный, какой вы для нее были, знаете, такой единственный, самый любимый человек, без которого вот она не может. Она это обязательно поймет. Она поймет, что кроме вас ей больше никто не нужен, и кроме вас ей больше никто, поверьте, у нее после вас других мужчин не будет, потому что вы, вы тот сильный вы тот, знаете, герой, богатырь, с которым женщине легко и уютно. Только э, с вами ей хорошо. Она это поймет, что все другие мужчины... Для, для вас это вот знаете это было совсем не то что она просто запуталась ее душа запуталась и как только она это поймет она сама это объявится объявится и и скажет вам о том как сильно она по вам скучает как она хотела быть с вами и хочет и она сделает все чтобы быть только с вами так как вы ее семья, вы ее любимый человек. И у некоторых из вас даже здесь проигрывается, это проигрывается не у всех, это проигрывается у некоторых, даже идет рождение ребенка, долгожданного ребенка, которого вот вы, знаете, хотели. Вот, вот у некоторых из вас это проявляется. И при этом, при всем, опять же, возвращаясь к совету карт, когда женщина уже объявится, вот тогда уже проявите свою волю и настойчивость в реализации планов, закрепите этот ваш вариант. Так, дорогие мои, это был такой расклад, это был общий расклад. Если вы хотите персональный второй расклад, обращайтесь ко мне по номеру телефона, который указан под видео, плюс 3 8 066 302 64 05, и мы сделаем ваш персональный расклад. Также напоминаю вам о том, что если вы нуждаетесь в определенных обрядах, приворотах, либо чистках, обращайтесь, мы обязательно это сделаем. Итак, с вами была я, Катерина, пока-пока.